Доброго времени, святок! Извиняюсь, что видео вышло на день позже, а может быть выйдет даже и на два. Конечно, дело все в учебе из-за того, что я не успеваю, из-за того, что учусь. Но видео будут выходить раз в неделю, в субботу или в воскресенье. Я очень на это надеюсь. А тем временем у меня уже есть два атомайзера из четырех. Поставлю их на лича, когда будет все четыре. У скоро будет новый Титан. И новый робот, которого вы видите сейчас на экране. Но вряд ли я смогу вам показать одного из них. Хотя бы одного из них. Ведь у меня в ангаре место нету, и мне, лет, и мне и не хочется ни одного из этих роботов. Материала у меня накопилось много за эту неделю. И я буду потихоньку его снимать, озвучивать. Озвучивать. Снимать его не надо, он уже снятый. Вот это, например, картины... Очень хорошей стычки. Прошлой стычки, не той, которая сейчас уже прошла, а еще более предыдущей. Вот с этими роботами. Где я смог выбить Living Legend обычным казаком. Как видите, люди здесь сливаются. Не знаю зачем они это делают. Дурачки, наверное. Но здесь все роботы, в общем-то, ваншотные. И все пушки мощные. Ну, как видите, Вольт МК2, Вебер МК2 и Гаус МК2. Это новые пушки МК2. Это значит они полностью прокачанные, так же как и роботы полностью прокачанные. Но на самом деле здоровье у них гораздо меньше. У них всего лишь 10 тысяч здоровья. И также у них у каждого есть одинаковый щит Аегис, который дает им тоже 10 тысяч прочности. Зачем они это сделали, а Костик знает зачем. Но стычка забавная. Один раз ударишь по противнику, второй раз ударишь, и все, он труп. Если у тебя четыре оружия, какой то и Джесси, то тогда да, ты просто можешь на это Но будь осторожен, иначе тебя могут самого так же убить. Даже казак. Как я, Ливенк выбил. Надеюсь, к сожалению, наши сливаются, поэтому мне не получилось выиграть, как я сильно не старался. Well, у робота Болт это, кстати, единственный робот, которого можно за голду купить, который умеет ускоряться. А всего роботов Дашеров кажется 4. Или даже 5. У него три пушки, и он тоже сносит весь щит одним ударом. Даже можно сказать то, что одна тяжелая пушка сносит щит одним ударом. Две средние пушки сносят щит один ударом. <къем> одним ударом одним ударом. И две маленькие пушки тоже сносит щит одним ударом. Но ничто не мешает вам зайти внутрь щита и убить противника. Но также есть риск то, что и вас убьют. Поэтому тут уж такая игра. И вот он приближается тот момент, когда у меня все пушки отобьют. Когда меня самого убьют. И останется у меня Казак. А этот момент наступает сейчас. Меня убили выбором МК-2. И я один против двух противников вывел Living Legend. Это значит убил 6 или 7 даже противников подряд. Что не очень-то трудно, учитывая то, что они ваншотные. Но нужно учитывать то, что я ваншотный. А у меня была всего одна кушка по сравнению с ними. Здесь, как видите, я сначала пытаюсь драться с ними в открытой местности. Я понимаю, что против двух-то не сильно эффективно. И лучше мне задыкаться, вот у этого парня лагануешь, я думал он меня убьет, а он окажется вот где. Ну я не буду стоять. Решил спрятаться, посидеть здесь. А они... они тоже решили посидеть, ко мне близко не подходить. Потому что они знают, что с, они... <с, <с, что с ними может произойти, если они станут слишком близко. Но потом я решил, ну, а зачем стоять, если можно выйти из укрытия чуть-чуть и вот так вот постреливать. Они меня не могут убить, только снести щит. Стреляю, отбил щит. Ой, куда-то теперь портался. И У этого щит пропал, вы посмотрите, какие лаги. Спасибо, лаги. Я снова стрельнул мне в то место и убил этого, ладно, этого я уже убил так. Он снова выходит... Они оба выходят. На своих... Этот на последнем, а другой на предпоследнем роботе. Вот my... Каким образом, я сам не знаю. Один выстрел я пропустил, а другой... <соспоed> <соспоed> лаганул. Вот этот чел теряет своего последнего робота, неаккуратно, выйдя за укрытие. А вот у этого, у этого парня еще есть два робота. Шутс и... Еще один, который видит последний. Не буду вам интригу портить, сами увидите. А я пока что вот дерусь с шутцем. У нас шансы-то в принципе одинаковые. 10 тысяч у меня, 10 тысяч у него. Победит тот, у кого быстрее перезаряжается орудие. Living То есть Legend. у меня. Living Legend. Как это круто звучит. Но не очень круто звучит, потому что я это выиграл. Не в своем аккаунте а на вот этом вот и вот против меня выходит угадайте кто джесси против меня выходит единственный противник возможно которого я не мог не могу победить вообще никак ведь у нее можно сказать 4 орудия а у меня всего одно единственное что она не умеет это прыгать но она умеет менять орудие этого достаточно Собью ей да? А она стрельнет одними пушками, сменит и убьет меня другими. Поэтому я в численном меньшинстве. Четыре пушки против одной пушки. Это без шансов. Разве что я мог бы упрыгать, но, как видите, мне это не дается. Ну и тут уж шансов нет. Беру шутца. Просто так уж, чтобы быстрее закончить этот бой. Я ничего не могу сделать. Теперь... Тем более, что у меня одна тяжелая пушка. Ладно, уж что с этим? Это то же самое, что если бы у меня была одна средняя, все равно щит сносит. Ну и вот я как бы ничего не могу сделать ему. Раз, два, сменил пушки, и я труп. Это было неудивительно. И он радуется своей победе, окружаясь вокруг своей оси. И меняя пушки. Поздравляем, чел. Ну я тоже ведь хорошо отыграл, верно? Пиксоники, конечно, молодцы, что сделали красивую графику, но можете, пожалуйста, исправить Виджена. Он не может забирать маяки вообще. Через него могут враги проходить. У него просто нету хитбокса, но это не значит, что его нельзя убить. Убить его можно, что странно, но нельзя через него. Но можно через него пройти, через призрака. И он не может брать маяки из-за отсутствия хитбокса. А еще на вот именно этой карте, в одном месте, вот здесь, у него даже, видите, ноги утопают в дороге. Он может просто выпасть за карту. Бедный, бедный Фиджин. Он... Что с ним сделали, разработчики? Видите, он он сквозь карту упасть может прямо в ад. Даже не в ад, а в преисподнюю. Фир же не заслуживает упасть в ад. Ему скорее надо в рай. Он же ведь... Такой был хороший робот. Вот, все, видите? Я упал. А, нет, я не упал. О, я стою. О, вот все, не стою. И, как видите, я падаю, падаю, падаю прямо вниз. И каждый раз, когда я что-то делаю, экран немножечко дергается, когда стреляю. Я могу даже встать в способности, когда лечу вниз. И могу даже что-то вроде как идти, но на самом деле я не иду. На самом деле я стою на месте. И, как вы видите, я вообще не двигаюсь. Это просто такая иллюзия. Разработчики, исправьте. Я не могу забирать маяки на Фиджине. Это очень обидно. Я им писал в техподдержку. еще в том обновлении. Говорят, исправят. Тут не исправили. Надеюсь, исправят. Потому что это очень надоедает. И это очень неудобно. Но забавно, что можно проходить сквозь Фиджина. Но это неправильно. Это вообще никак неправильно. Вы видите, у него даже прозрачная вот эта вещь. Там у него щель между его двигателем и его корпусом. Как это может быть в реальной жизни? Не может быть такого, не было щели раньше. Не убрали что-то внутри Фиджина, блин. Генератор реальности они убрали. Он теперь призрак. А вот нормальные роботы могут заходить, маняки, чтобы вы не подумали, что это у меня вообще нельзя захватывать. Вот, сейчас покажу. И такой баг, кстати, только с Фиджином. Я больше не видел нигде, чтобы с кем-то еще был такой баг. У него еще в ангаре что-то лежит снизу. Может быть это и есть как раз то, с помощью чего он брал маяки. Вы когда-нибудь видели, чтобы кто-то в игре вар-робот сходил боком? Нет? Ну, это возможно. Если очень постараться, то можно так ходить почти любым роботом. Из других новостей, мой пилот готов к повышению. Я, конечно же, повышу ее. 2000 голда это много, но это того стоит, ведь мне может выпасть какой-нибудь крутой навык. Да и вообще повышение уровня пилота это хорошая вещь. Мне выпало что-то с лечением, что разглядеть не успел. Ага, райдер-механик. После захвата маяка, Тур ремонтирует часть своей максимальной прочности. И он выпал мне в Т4, что, кстати... Это хорошо. И поэтому менять я его не буду. Но я посмотрю, какие можно было бы получить умения. Мастер не было бы хорошо. Процент меняется, видите? Потому что у меня тут полный уровень, а рейдер-механик только купленный. Поэтому у него уровень пока что только вот. только. На урон мне, думаю, сильно не надо. Мне... Вот механика хорошо бы, да. Механик был бы хорошо. Интендант и эксперт по модулям. Вот что мне точно нужно будет. Потому что глаз я буду использовать иногда. Против Ауджанов. Ну ладно. Пусть остается рейдер механик, хоть он мне и не очень нужен. Потом заменю. Все-таки Т4 навык. И давайте еще заодно повысим пилота. Точнее, повысим умения. Два умения. Налича. Повысим Скорость теперь на 6,5%. И эксперт по броне. Теперь не 11%, а целых 15%. А в Т4 так будет вообще 20%. Круто. Мне нравится это. И сегодня у меня уже снова 3000 голды. Я прокачаю пилота Дрестрайдера. А может быть... Хотя нет, лучше не буду качать. Откуда у меня столько голды? Вы узнаете в следующем видео. Видео будет чисто вот про баги и улучшения пилотов. Ну и про стычку. Нет, все таки лучше улучшить пилота для лича. А то у там 60-й. А вот это Изабелла на том, что 40-го. И лучше дешевле. Две тысячи, ещё тысячи у меня будет. Как раз таки... На то, что если попадется умение какой нибудь не очень. Давайте посмотрим. Да, я понимаю. Скоро плеч, пунешер Т. Но лучше бы не оружейник на пунешера. Так, и что я получил? Так, охотник за головами. Не, спасибо. Я не такой робот, который может убивать одного за другим. Нет уж, мне лучше... А, ну еще и Т1, я на Т2, Т2. Давайте-ка лучше заменим его. Сколько стоит? 200? Ну, да, можно. Умений, конечно, много. Мод-механика бы хорошо получить. Хорошо бы было получить ловкача, отчаянного интенданта. Лихача тоже было бы хорошо получить. Можно было бы быстро бегать. Стоп, у меня есть лихач. Да, надо не забыть будет перенести, а то сейчас лихача заменю. Чем-нибудь не очень. Итак, крутим. О, я видел Т4 умелку. Оператор наведения. Нет, спасибо, совершенно не нужно. Снова Т4 какая-то умелка. Редер механик. Нет, не нужно. Маяки захватывать не буду. Меткий стрелок. То есть быстрый стрелок. Нет, спасибо. Я заменю на атомайзера Поэтому нет. Лавкач. О, вот, вот хорошее умение. Вот это хорошее умение. Лавкач. Все активные модули перезаряжаются быстрее. У меня как раз таки, как раз лечилка Есть. и интендант у меня Поэтому она стоит у меня Не и 40, а 30 на Еще и быстрее передряжаться. круто Посмотрим сколько она будет перезаряжаться при полной прокачке В Т2 А потом в Т3 подниму Ну и в Т4 Вот Вердрайв бы юнит ему прокачать вот, видите, перезарядка 20 секунд, а будет, на сколько-то процентов я забыл. Будет она на 3,75% быстрее. Но это она только сейчас вот третьего уровня с половиной. А потом, наверное, она будет 5%, может быть. Но это только Т2. -то в Т3 и в Т4 начинается крутое. Фиджина так и не пофиксили. все еще у него двигатель валяется под ним. и он все еще призрак. жалко его. надеюсь исправят. а вместо него в будущем пойдет блиц. но ну, на блица нужно качать пилота, самого блица и пушки, потому что магнумы, ну такое себе орудие особенно восьмого уровня. лучше у него спарки поставить. и поставлю Тиру, а отдам Fortifire, который был у Фуджина раньше Фиджина. Ну и сейчас он стоит у него, модный Fortifire. Еще у меня покраска на него, плюс 5%. Ну, то есть, он как можно только лучше прокачан. Насколько можно, хорошо прокачан. Но это все же ему не помогает, и живет он мало. У него плюс 10% к счетам, плюс 10% к, к скорости регенерации. А если я эту туру отдам, то у него будет плюс 10% щита. Это еще только первый уровень. Ну, качать долго, правда. И еще парочка багов напоследок. Например, вот один баг, который... Это баг, э, визуальный баг с Раджином. Знаете, ведь у него щит задвигается. Мне это не очень нравится, но это уж их мнение. Они решили, что так будет лучше, если он будет задвигаться. И видите эти эффекты. Молнии от него исходят прямо искриться и такой синий свет ну вот это похоже что только эффект видит тот кто сам играет за Раджима, а когда другие его используют его нет вот сейчас вы увидите как в бою раджин встает свою способность и у него нету этих эффектов то есть вообще нет вот видите он встал и у него ничего не искрит не меняется только щит у него сдвигается вдвое и по-моему он так менее защищенный становится, когда у него щит сдвигается. Но эффектов нету, надеюсь исправят. Я им отправил в поддержку, но это так себе работает. Также, Ноденс не может почему-то пролезть вот тут. Это очень странно, что он не может. Если так смотреть, то эта штука гораздо, гораздо ниже, чем его верхнее орудие. И он должен спокойно здесь пройти. Черт, я тут застрял теперь. Блин, я застрял. А, ну ладно, мы все равно выйдем. Но все же баг есть баг. Исправьте, пожалуйста. Ну или хотя бы люди, которые посмотрят это видео, тоже напишите им в поддержку. Последний на сегодня баг с картой из Springfield. Многие роботов здесь буквально по голень, а у кого-то и по колено, могут просто утонуть в текстурах. Конечно, они не могут за карту выпасть. Настолько сильный баг разработчики бы точно заметили. Но вот это вот они упустили. Как видите, здесь можно даже боком ходить. Не знаю, как он это делает, но как-то так получается. И он очень сильно топает в текстуре. Был бы это Титан, он бы даже не заметил, наверное с такой-то высоты, а вот казак наверное даже и по колено сможет утонуть в этом. Я не пробовал не тестировал всех роботов но те, которые у меня в ангаре есть, снимет все то же самое было. Увидел это в бою, я думал, что это баг с Фенриром а оказалось, что это у всех так. Я думал, что он медленно ходит и поэтому он впечатлял тяжелее что ли не знаю, о чем я думал но я думал, что это с Фенриром проблема а оказалось, проблема с самой картой И на этом, наверное, мне стоит закончить, потому что видео уже целых 20 минут длиной, а столько времени смотреть мало кто захочет. Да и тем более у меня не так уж и много интересных вещей, я просто рассказываю о багах сейчас, про которые, возможно, и так большинство знают. Ну что ж, удачная охота, Командер, как говорят в видео про воробоц. А мне нечего сказать, вот я и взял у них фразочку. Ну а что, звучит красиво.